удилище это драга знаешь что, вот я не усну я просто не смотрел на кончик получается когда бы поклевка была Я оно так угодило что Сейчас подкры Дрыж поля отпустим давай по папу по маму давай давай дружище короче этот... вот такой ланки сети сработал шейкер 325 размер ты пока смотри я буду куда ты там кидал, вот такой вот красавчик. На Майдан залежности идет э, репетиция, парада. И мы тоже решили э, к Дню Независимости такое, скажем, батл устроить между легендарным силиконом, который не нуждается в рекламе, его, кстати, никто не рекламирует, к сожалению, или к радости, в Анкер Сити. После Манса и Релакса это считается ну, один из самых крутых силиконов ну, в Украине так точно. Ланкер Сити любим. Я очень люблю Лангкер Сити. вообще с него начинал свою рыболовную джиговую деятельность. Этот, и многие любят лангер Сити. И есть еще у меня любимый силикон. Лучшего украинского поразителя, по нашему мнению. Это Фишап. Украинский наш Фишапчик. Надеемся, что он когда-то станет легендарным силиконом. Как и Ланкер Сити, тот же Рейнс пускай будет, и Релакс, и Манск и Тэч, и будет фишап наш украинский. Тем более, что мы когда были на выставке в Польше, видели стенд фишапа, были приятно удивлены. Вокруг него была куча людей, все крутились, смотрели, покупали, молодцы. В чем сыр -бор? Мы решили устроить батл все-таки между Ланкер Сити и американским номер один и украинским номер один фишапом. И какой силикон победит, скажем так, сегодня? Ну, будем стараться хоть что-то поймать. Ночью была гроза, мы выехали. Ну, это такое. Как бы плохому танцору мешает сами знаете что. Мы сейчас разыграем, кто с нас будет ловить на что. И Игорь уже перешел с разряда учеников в напарники, можно так сказать. Прошел всего лишь год. Да, и быстро учится, уже я думаю скоро меня будет чему-то учить. Поэтому фору ты мне давать <laughs> да, не будешь. Да, не буду вообще, буду упираться изо всех сил. Сейчас мы разыграем камень, ножницы, бумаги, кто нашел что ловит, да, кто победит, тот будет ловить на Ланкер Сити, а кто проиграл, будет ловить на Фишап. Условно. Да, условно проиграл. Ну, как-то ж надо в это, ну либо там монетки кидать. Ну мы короче решили. Я не знаю, будет видно, не будет видно. Не ожидал колодец, я бумагу сразу сделаю. Короче, ну, давай, это, это кулак. Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Давай, так стоять я. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, камень колодца тонет или у тебя да нет у тебя камень тоже да камень камень ножницы и бумага раз два три блин меня порезали ты победил значит ты ловишь на сити да у нас я сегодня специально так кулек от спонсоров хотя у нас нет спонсоров короче я добрался сегодня ланкер сити короче секундочку это мне повезло было понятно всему речь к чему все, все запасы свои да, да, крану, ну да, я да. короче рылся рылся да нарылся в общем короче слаги разные тут рипстеры короче свимеры тут цвета конечно это, решил я сказать все козыри свои достать да ланг Сити мне этим нравится ну, что когда-то же на силикон надо ловить а ты его все покупал, да, Lanker, да, раш, да, покупаешь как... да. покупаешь покупаешь в... Пора использовать. цвета конечно у Ланкер Сити это просто фантастика. так и есть у нас еще секретный кулек это открытие или хит того года я на них и судака и щуку и окуня мы ловили что так они ловили я знаю что люди форели очень много ловят на фишап короче фишап это наш украинский как то говорю я до семнадцатого года его он меня обходил стороной а потом попробовал и понравилось особенно сомики мне понравилось вообще у них вот это ушат сомики вообще супер просто эти силиконки запах у них благородный и крепкие они, съедобные, ну вообще супер просто, силиконки, очень цвета классные, правильные цвета. У них машинное масло интересно такое, оно необычное, короче, такое, зеленью. Так, на просвет одно. Видите, все время есть какие-то кропления каких-то частей, там черные, там золотистые. Это... А, и к тому же фишап у тебя съедобный, а, ланкер -сити а да, не да, съедобный. Да. Только мы сегодня еще... кто ну, Решим еще один небольшой да. спор. Этот, помню, ловили на платнике, на одном, на горенноче белый цвет, я никогда так особо ну, в белый цвет не верил, ну знаю, по судаку он ну, слабо выстреливает Ну, по щуке это было какое-то безумие я помню просто, у нас одна рыбка с пачки осталась, сожрали его всего, перламутровый такой белый по щуке работает, конечно, ну просто супер по судаку я помню, как в том году так, конечно, гамно сирень ну вот эти, машинное масло, фиолет то есть выстреливали ну вот эти карамельки так называемые у нас как-то был обзор. Мы под впечатлением снимали обзор после рыбалки очередной. У нас там Василий всех обловил. Было такое. В том году. Вот этот цвет классно по судаку устрелил. Ушат, кстати, очень классная модель. Такая тут прорез для всетника. Двойник можно сюда. Глухую джигу. Вкрутышь. Ну, любой монтаж терпит этот силикон. Ну что, будем потихоньку настраиваться. Сейчас будем рыбачить. Я рыбачу, значит, на. Фишап, а Игорек ловит на Lanker Я, в принципе, у меня и заряженные есть. Я сейчас покажу свои коробки. Ингут вы да, да, да, да, да, Я в том году. Короче, это у меня еще есть такие коробочки уже заряженные. Вот у меня сомики на какие мы в том году ловили. На глухой джиге. У меня такая коробка. Уже тут я трохи подобрал. Сейчас Игорь берет О, вот эти. Это фантастика. Это я, кстати, вот в этом городе, мы сейчас находимся в Украинке, если Игорь сейчас повернет камеру, там Трипольская ТЭЦ, насколько знаю. Так как-то она не работала, не было воды у них теплая. но сейчас уже все нормально. Там возле рыночка магазинчик есть. Я как-то зашел, жена пока там ходила, выбирала колбасу, еще, не знаю, там мясо, я зашел, увидел вот такие, это, даже в магазине у Яна Подрезова таких нету, сколько я помню, может я ошибаюсь, но я не... Ну, если видел, бывает, тогда. то заканчивается. Да, да, очень быстро, да. Такого размера вообще это слах похож на Рипстера, но не рипстер. Потом у них вот эти были 3.25. Шейкер. Шейкер. Блин, вообще с головы вылетело. Да, да и мой любимый цвет лайм который... Шартрес. Тоже я здесь много понакупал у них. Я говорю, и у них копейки они стоили. Они думают, что это плохой силикон. А я считаю, что это легендарный силикон. Одно время очень классно на слагу такое ловилось. 5-дюймовый. Далеко не прячь. На 4-дюймовый плохо клевал, а вот на 5-дюймовый классно плывился сюда. Ну вот как раз 28 рам тебе, все карты в руки. Так что сейчас я эту коробку достану. Достаю коробки заряженных, чтобы и можем продолжать, вернее, начинать наш батл. Let's get ready to rambo! Пускай победит но Вперед! Да, вряд ли. Мне кажется, что-то это мелкий. Он вообще не клюнул, он просто, просто сел, да? Просто сын. Да, да, да. Да, да. Ну что, это считаем 1-0? Да, считаем 1-0, это честно. В рот был, то есть на Ланкер-Сити. Сейчас покажем, какой. Ланкер-Сити. 1-0. 1-0. Игорь лидирует. Сейчас мы этого дрыж отпустим. Давай, по папу, по маму. Давай, давай, дружище. Короче, этот, Вот такой Лангкен Сити сработал, шейкер, 3.25 размер. Да, причем что сработал со второго раза. Первый раз была чешуя. Да, Игорь расстроился, увидел чешую. Ну, на следующем забросе. Я сказал, что не расстраивайся. Но я что, ни чешую не заметил, что ни эту поклевку не заметил. Ну. Вот Рано ты меня перевел в ранг соперников. здрасте с вами киевское море у нас на э, наш спор не закончился грубо говоря ничем почему потому что в связи с сложившейся погодной погодней погодными погодой короче какая сейчас гремит и будет дождь я так подозреваю не дождь будет а будет гроза гроза будет да конкретно то есть молнии летят и все рыбу я уверен что прибила короче, одну ко и никак. были поклевки, было поклевок очень много. если как бы спорить по поклевкам, наверное, я сегодня выиграл. но это все равно нечестно, то есть Игорь поймал одного более-менее вменяемого судачка, которого мы отпустили. я поймал, не поймал считай ничего, поймал одного забагрил маленького совсем, это не считается. потому мы переносим наш спор на следующие рыбалки. смотрите, Игорь, сейчас еще и руку загонишь тройник. все, бог с ним. голову да это не запрещено ничего же у меня нет давай сделаем. как бы у нас же да, честный да. спор не не честный паритет паритет будем раздевать дальше Бас, попер надо же, где тройники брать о у меня знаешь какой есть тройник о, фартовый. Подожди, я тебя... который был у меня в пальце но это точно будет ловиться Все, и там даже есть э, та часть тройника, которая должна в рыбу зайти это называется читерство это называется судьба не, ну вот это кстати я предлагаю откусить, можно? Вот это, ну вот это не надо тебе он... Так и нож силикон ты его вставишь? Не, оно болтается просто так. Да вставь мне в ну, хорошо все, все. Откусить, слышишь? В крови было все, да? Короче, я все тебя понял. Что мне тут, блин, ослепляющую жидкость пацаны. Что ж в очах ты мне. смотри, ну Сюда честно, нет, да, ну, а, да. вот оно, смотри, вот так я тебе покажу, что ты понял, вот. просто, ну вот так вот одевается еще, и просто болтается, ну все, значит, на ну, вот тут, пускай будет, Калику своего, Будем поклевки или не будем? Я тоже с полностью согласен. Поклевки. прямо, прямо вот так прямо кидаю. Тупо прямо. он конечно просто ну опять же длина не знаю, или строй или мне очень нравится кажется, он бросает. и звонки классные ну скажу так есть претензии вот, все таки я заметил к реализации поклевок то есть вот, все таки он наверное если взять мой сын или я уже просто привык что на сын кроя поклевок больше просекает, то есть у меня больше холостых появилось есть плюсы что типа дальше кидает вроде чувствительный но есть вопросы к просеканию рыбы. То есть, все-таки, чем мягче пруд, тем, то, мне кажется, все-таки на щуку, на щуку, наверное, охеренно. Вязать будет ее, все эти выпады. Он до 110 воблера, очень размера до 110-115 Твичет любой выбор. Рудер уже, да, он бедно не справляется. А вот как раз 110, там, 90, 100, 100, ну 115, то без проблем, короче, про справляется с ним, аж на ура. Мощи его хватает, нормально анимировать. Во. не на, не на вот такая, типа как поклевка была знаешь, когда в раз и съел. таких мы топим ну так, как будто боднуло, знаешь, а потом видно может с закрытым ртом, знаешь факт остается фактом 1-1 да слушай, ну а я подумал, такой Хороший. Подсаку. А он за фос. Нет, ну ты видел, как загнуло палку? Подсаку. тупо хыч как будто стала цепа понял типа а потом так ту и сразу тупо на край губы висел смотри край же губы самый самый поставил ушат 4 дюйма вот такой вот красавчик ну это это судак это уже судак ты мне теперь скажи Украинки, сегодня проснуться, собраться на рыбалку, едем, едем, едем, куча проблем. Решенных. Шабат шалом. Да, да, и ничего не остановило нас в поисках рыбы. И реально мы, блин, я не знаю, ну. Фух, да. Я даже сам не что Я как -то... в воде его увидел, думал, о, -о, -о надо подсаку подальше вытаскивать. Просто. сколько это? Полтора? Да нет, ну двушка. Один! Конечно мы с ним не игрались, просто он выходит на глис первый и ты его берешь, это, конечно, круто Молодец, Косако вот сработает, работы Косако, <с dumping noise> я пытаюсь сравнять. Ну, Май же сравнял, <с novice> будем считать, что сравнял. Но сравнял. Но сравнял. Такими сравнял, же... мы тебя таких засчитывали. <с <Heat> Еще. шейкер. Сыра два. Это уже Наконец-то проснулся, что, съел. Ты ну разнинул? слышал? Я говорю, поклевка была. прикинь <свист> <свист> ну, Дождались? Вер... Веришь или нет? <свист> дождались. Так, значит, Ланкер фишат счет 2-2-2. Вес не берется во внимание, берется только. с вами киевское море мы уставшие замученные едем домой у нас сегодня такое интересная рыбалка была у нас не простая рыбалка была а продолжение батла между Ланкер сити и фишапом мы первую часть скажем так все это зародилось в украинке мы поехали на рыбалку разыграли кто ловит на фишап кто ловит на Ланкер сити мне выпала судьба ловить на фишап игорю на Ланкер сити в украинке мы рыбу искали искали обкатали 30 километров накатали там буквально ну не знаю не, поклевок было много ну они не считаются то есть это так скажем просто условности рыбы я не видел игорь поймал одного судачка вот, грамм 300 может сегодня было скажем так рыбалка такая необычная просто на пару часов вырвались не хотелось сидеть дома ну, по крайней мере я потому что не получается завтра пойти на рыбалку сегодня суббота и вырвались хоть на пару часов на рыбалку. В общем, мы боролись, честно, Игорь и я боролись. Сегодня я поймал хорошего судака, там, такого, ну скажем, редко такие сейчас клюют. На фишап ушат четверка, цвет машинное масло. Игорь тоже поймал. У нас сейчас получается счет по пойманным судачкам, скажем, судакам, то 2-2. Пока, скажем так, паритет, боевая ничья. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Будем дальше тестировать и, скажем, смотреть, в каких ситуациях какой силикон лучше работает. Но у Игоря сегодня были поклевки на Ланкер Сити шейкер. Получается шейкер в размере 3,75 или 3,25, я точно не помню. Тоже поклевок было, конечно, много. Но чувствовал, что мелкий судак, потому что поклевки были такие. трить, То есть вообще. А вот этого, которого я поймал, все честно поклевка подсечка он как вкопанный стал кстати для меня открытие я уже вторую рыбалку рыбачу на на судака спиннингом мне подарили спиннинг друзья dragon Pro Guide x спиннинг длина 228 тест верхний тест 21 грамм но у него запас прочности есть у него бланк Торей и звонкость и мощность, меня все устраивает пока я его просто, ну скажем тестирую, но пока все, все классно то есть вяжет рыбу просекает, тоже нормально, дальность вылета отличная, с лодки вообще просто песня ловить им два... 228 длина когда быстрые такие рыбалки почему я беру драгон с собой потому что не всегда удобно брать с собой тубус если такие быстрые скажем вылазки то проще кинуть двухсоставной спиннинг чем односоставной у меня одночастники с Encro, и потому как бы не всегда удобно их с собой брать так у нас получается боевая ничья сейчас 2-2 мы продолжаем батл наш не закончен то есть мы будем пробовать еще на разные виды оснасток то есть дропшот там может отводной даже попробуем на какие виды, скажем, монтажа, как, как будет сюда проклевываться. Хотим попробовать вот следующую рыбалку, я думаю, мы на дропшот, полноценный дропшот сделаем и посмотрим, как у нас на дропшоте. У фишапа есть там классная модель называется флит, модель как бы для дропшота, я думаю, она просто создана для дропшота. И у Ланкер Сити, ну там понятно там слаги вот эти, смотрите ничего не закончено никто еще не выяснил что лучше что хуже клюет и на то и на то понятно что как бы в умелых руках да там можно и на любой силикон поймать но не так все просто рыба мы ловили сегодня там где рыбы просто физически нет рыбаков не было даже синера сетки там не ставят потому что ну реально рыбы нету то есть и белой рыбы нету и рыбаков нету понятно и рыбы самой нету. Я неделю назад рыбачил в другом месте, секретно можно так сказать, то синера там сетки ставят. Я между сеток там катался, судачков чуть-чуть видел, то есть, ну, мелких, но надыбал. А как бы сегодня вот так вот поехали на другое место но не получилось прям так чтобы такая раздача была ну, хотя поклевки были у меня поклевок 56 было настоящих а еще была одна поклевка классная вот этот ушат на который я вытащил судака крупного поклевка подсечка вытягиваю вытягивала голоджи головка полностью силикон сняла с крючка чаще надо на рыбалку конечно ездить получается у нас куча жизненных всяких проблем бывает местами не зависит от нас, скажем так. Но чаще на рыбалку будем ездить, снимать. Попасть хотелось бы на нормальный клев и выяснить, что на что клюет. Поставить точку в отношениях между Ланкер-Сити и Фишапом. Все. С вами Киевское море. Пока-пока.